Скажи. Я так ждал этого дня, чтобы скупнуться, но сейчас так тепло, даже не интересно купаться. Mm -hmm. Поэтому я пойду попробую и узнаю, насколько это неинтересно. Зашумело море. Расскажи ощущения свои сегодня. Ощущения такие, еще не распробовал. А бог троицу любит, давай третий раз А ты что на кнопку нажала? Стоп, я еще не нажала на кнопку Давай третий раз <свят> Друзья, всем привет Привет, мои друзья, привет, мои дорогие подписчики Я всех поздравляю с крещением Господним Купайтесь, радуйтесь, набирайте сил, здоровья Все классно это вообще супер. Погодка идеальная. Поэтому я вас всех люблю. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите много интересных видосиков. Всем пока. Третий раз? Хватит.